но стали популярными благодаря инженерам из Древнего Рима. По дороге в Кашкайш, например, или на статуи Иисуса Христа вы обязательно увидите это массивное строение. Поэтому я решил рассказать о нем. Но начнем с истории. Проблема нехватки питьевой воды всегда остро стояла в Лиссабоне. Вы скажете, что это странно, ведь рядом огромная река Тежер. Дело в том, что вода в ней возле Лиссабона соленая из-за близости к океану поэтому абсолютно непригодны для употребления. Строительство Экведука началось в 1731 году. Проект разрабатывали три человека. Антонио Каневари, итальянский архитектор, Мануэл Де Майя, португальский выдающийся архитектор и инженер, который восстанавливал Лиссабон после землетрясения, и немецкий архитектор Чохан Фредрих Людвиг. Думаю, имена вы все равно не запомнили, но мне надо было их назвать. Они свою работу сделали на отлично. Длина кведука 14 километров 174 метра. Берет начало от источников конессер за Лиссабоном и проходит до резервуара май да в Лиссабоне. Вместе с другими вторичными распределительными акведуками общая сеть составляет 58 километров, 11 из которых находятся в городе. В общей сложности сеть акведуков собирала воду из 58 источников. Более красивая и выдающаяся часть строения находится в районе Алкантера. Она состоит из 35 арок, самая высокая из которых достигает 65 метров в высоту и 29 метров в ширину. Именно она является высочайшей аркой в мире. Акведук был введен в эксплуатацию в 1748 году, и вместе с ним в Лиссабоне построили целую сеть фонтанов, которые наконец-то решили проблему водоснабжения в городе. Строительство Акведука было закончено за 7 лет до великого землетрясения в Лиссабоне, уничтожившего практически весь город. Но Акведук выдержал, более того, не было абсолютно никаких повреждений, и он продолжил свою работу вплоть до 1968 года, когда был окончательно выведен из эксплуатации. С Акведуком связана история о лиссабонском серийном убийце, голова которого уже практически 200 лет хранится в лиссабонской школе хирурга. Дело в том, что на верхней галерее Акведука для удобства была открыта пешеходная зона, которой люди регулярно пользовались, но с 1836 года там начали происходить странные и страшные вещи, самоубийства, именно так все думали. В то время в стране была жесть, а не жизнь, поэтому эти смерти никого особо не удивляли. А так как самоубийцы были не богаты, то и расследованиями никто не занимался. Когда количество смертей достигло нескольких десятков, а люди начали бояться передвигаться по Акведуку, то верхнюю галерею закрыли. Только спустя несколько лет была раскрыта настоящая причина смертей на Акведуке Агуашливреш. Это были убийства. Убийцей оказался Диогу Алвеш, галисиец, живший в Лиссабоне. Он поджидал прохожих в пешеходной зоне Акведука на высоте примерно 60 метров, грабил их, а затем сбрасывал вниз. В 1841 году его повесили, отрезали голову Залили раствором с формальдегидом, и до сих пор добрые португальские студенты смотрят в его жестокие глаза. Не так вы, наверное, хотели, чтобы я закончил это видео? Ну ладно. Акведух можно посмотреть с 10 до 17.30. Виды тут просто живописные. Добраться можно на автобусах 742, 751 и 758, но лучше на Uber за 7-10 евро из центра города. Адрес в описании. А если вы захотите заказать экскурсию по Лиссабону, включая Акведук Агуаш Ливрыш, вы всегда это можете сделать на нашем сайте виспорчукал.ком и приезжайте к нам.